Здравствуйте, психологи канала Немиркин. Итак, похоже, что вам кто-то нравится, и вы сканируете свой мозг в поисках возможных идей о том, как заставить его обратить на вас внимание. Пока что вы ничего не придумали. Тогда вы думаете, есть ли какие-то мелочи, которые я могу сделать, чтобы они обратили на меня больше внимания? Будь то партнер партнер или даже друг, вот шесть тонких способов заставить людей обращать на вас внимание и нравиться вам больше. Первое. Не бойтесь говорить о своих недостатках. Вы когда-нибудь слышали об эффекте протфола? Это психологический феномен, который гласит, что если вас считают очень компетентным, то ошибка или небольшой промах делает вас более привлекательным, чем другие очень компетентные люди, которые не показывают свои ошибки или недостатки. Людей иногда могут пугать те, кто выглядит так, будто у них нет недостатков. Поэтому нет ничего плохого в том, что вы время от времени показываете свои недостатки. Второе. Храните их секреты и делитесь своими. Храните ли вы секреты или вы ужасно умеете их хранить? Исследование, проведенное в 2009 году учеными Кэтрин А. Катрелл, Стивеном Л. Нойбергом и Норманом П. Ли, показало, что люди высоко ценят надежность в отношениях. В исследовании говорится, по разным показателям важности признаков и в разных группах и отношениях надежность считалась чрезвычайно важной для всех взаимозависимых других. Доказательства повышенной важности кооперативности в разных взаимозависимых контекстах были более неоднозначными. Доверие играет большую роль в отношениях, поэтому вы можете продемонстрировать свою влюбленность, свою состоятельность в отношениях, храня их секреты. Один из способов показать, что вы доверяете кому-то на раннем этапе, это рассказать ему свой маленький секрет. Это может просто сблизить вас. Номер три. Повторяйте жесты и поведение своего партнера. Вот вы на вечеринке и вдруг обнаруживаете, что подсознательно подражаете жестам и движениям собеседника. Что происходит? Этот случай получил название «эффект хамелеона» и был изучен в дальнейших исследованиях. Если вы часто подсознательно подражаете жестам и движением своих возлюбленных, это может привести к тому, что вы станете нравиться им еще больше. Почему? Людям обычно нравятся те, кто похож на них. Следующий вопрос. Замечаете ли вы, что они отзеркаливают вас? Номер четыре. Покажите им, что они вам нравятся. Вы боитесь, что ваши друзья расскажут о ваших истинных чувствах вашему избраннику? Что же, то, что ваш друг узнает об этом, часто может быть очень полезным? Почему? Из-за взаимности влечения или, как иногда называют, взаимной симпатии. Это психологический термин, используемый для описания ситуации, когда человек начинает испытывать влечение к кому-либо только после того, как узнает, что он нравится этому человеку. В исследовании 1959 года, опубликованном в журнале «Человеческие отношения», испытуемым говорили, что они, скорее всего, понравятся определенным людям в их группе. После группового обсуждения испытуемые сообщили исследователям, кто им понравился больше всего. Можете ли вы угадать, кто им понравился? Вы угадали правильно. Испытуемые выбрали тех людей, которые, как им сказали, изначально им нравились. Так что если вам кто-то нравится, и вы хотите быть друзьями, а может быть даже больше, чем друзьями, дайте ему понять, что он вам нравится. Это может заставить их начать думать о вас больше, и тогда вы просто понравитесь им в ответ. Номер пять. Начинайте глубокие разговоры и иногда перефразируйте то, что вы поняли. Вы ненавидите светские беседы? Тогда не стесняйтесь начинать глубокие разговоры со своим избранником. Исследования, проведенные в Гарварде, показали, что глубокие беседы и содержательные разговоры о себе могут помочь активизировать те же области мозга, которые активизируют вкусная еда или секс. В исследовании говорится, что в течение 45 минут пары испытуемых выполняли задания по самораскрытию и построению отношений, интенсивность которых постепенно возрастала. Исследование 1 выявило большую близость после взаимодействия при выполнении этих заданий по сравнению с аналогичными заданиями на светскую беседу. Так что, хотя светская беседа время от времени – это прекрасно, когда вы на романтическом свидании или разговариваете со своим избранником, более содержательная беседа может взволновать его больше.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 Хороший способ показать им, что вы активно слушаете и что вы их понимаете, это перефразировать то, что они вам сказали, и повторить это им. Это известно как рефлексивное слушание. Итак, активно слушайте, а затем предложите то, что вы поняли из их разговора, обратно им. Это отличный способ показать, что вы сопереживаете им, и это может сблизить вас. Результаты исследования 2007 года, опубликованные в американском журнале психотерапии, подтверждают эту теорию. Исследования показали, что когда терапевты использовали рефлексивное слушание, их пациенты имели больше шансов раскрыть больше информации о своих эмоциях, а их терапевтические отношения с терапевтом улучшались. Это полезно не только для романтических отношений, но и для любых отношений. Проще говоря, это сближает людей. И номер 6. Демонстрируйте открытый язык тела и укрепляйте свою уверенность, а затем показывайте ее. Показываете ли вы свою уверенность, когда можете? Уверенность в себе – это здорово по многим причинам, и она часто помогает при знакомстве с другими людьми. Возможно, вы слышали, что уверенность – это ключ к успеху. Так вот, проявление уверенности в себе может быть очень важно для того, чтобы другие обратили на вас внимание в романтическом плане. Уверенное поведение часто рассматривается как привлекательное качество. Почему? Ну, как правило, люди хотят быть уверенными в себе, поэтому вид человека, который уверен в себе, может вызывать восхищение. Один из способов казаться более уверенным – это открытый язык тела. Держите грудь и туловище открытыми и старайтесь не скрещивать руки. Закрытый язык тела может создать впечатление, что вы не готовы или просто не хотите разговаривать. Доступность – это ключевой момент в приобретении друзей и просто в предоставлении другим возможности поговорить с вами. Так что если ваш избранник заметит, что вы выглядите доступным и приветливым, ему будет легче представить себя вам. Во всем мире наблюдается огромный спад в области психического здоровья, поэтому мы стремимся создавать больше материалов, чем когда-либо. Спасибо за участие в нашем путешествии. Итак, что вы думаете сделать, чтобы ваш избранник обратил на вас внимание? Не стесняйтесь поделиться своими мыслями в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с другом, подписаться на канал Немиркин и нажать на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобных материалов. Как всегда, супер спасибо за просмотр.